Добрый день. Мост через Учу закроют 20 февраля 2023 года. Вышло соответствующее постановление городской администрации. Достаточно заранее там был повешен знак. Внимание, мост закрыт. Он долго висел под такими пакетами черными. Сейчас вот его снова расчехлили. И, соответственно, схема движения. Вот такая будет. Условные. тут знаки поставят. Соответственно, не туда, ни обратно нельзя будет проехать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк, обсуждайте под данным видео.